Я приветствую тебя на своем канале, Тараторка. У нас сегодня будет э, такой расклад интересный по заявкам, потому что э, посмотрела аналитику и выяснилось, что очень многих интересует, что же у вас за спиной говорят. Э, люди, да. Но мы будем рассматривать сейчас ваш ваш близкий круг, да, ваших знакомых, для кого-то друзей, вот. может быть лучших друзей, да. Что они говорят, когда вас нету рядом, да? Что говорят о вас посторонним людям, знакомым вашим, в общем, может, на работе что-то такое. Вообще, вообще, в принципе, они говорят что-то о вас или нет. Давайте приступим. Самое интересное, если честно. Давайте. Первый вариант. Второй. Третий. четвертый. Ну и давайте пятый. Сильно не буду видео растягивать. Стараюсь коротенько, но может быть что-то. Может, что-то и появится интересное. Так, сейчас я вот так вот сделаю красивше, чтобы Потому что я потом эту буду фотографию делать и ставить на заставку. К сожалению, пока, да, YouTube. Очень плохо показывает заставки, вообще картинку, аватарку канала, да. Ну, когда-нибудь это пройдет, И для тех людей, кто в это время откроет, будет более ясно, да, какой вариант выбрать. Как обычно, все тайм-коды будут указаны в описании, чтобы не терять время, да, даром. Давайте, выбирайте свой вариант, ставьте на паузу. Вот, а мы начинаем, давайте. Я вас приветствую. Что говорит о вас э, ваш близкий друг? Вот именно сейчас будем смотреть именно на близких людей. Так. Что-то тут уже интересное просвечивает да? Сквозь карты. Что говорит о вас этот человек, ваш друг? Что о вас говорит? Так, у меня опять карты куда-то съезжают. Съезжают куда-то. Так. А вас, а вас. А я знаете, что могу тут сказать? А у человека, у вашего, да, выбранного вам человека, вашего друга. Ну, может быть, не настолько близкого, да, но тем не менее, да, с кем вы тесно достаточно общаетесь. Сейчас а, такое время нестабильное для него наступило. И тут скорее говорится не о том, что он говорит за вашей спиной, да. Ну, вернее, неправильно я выразилась, а, что он говорит в отсутствии вас, да, другим людям. А, тут скорее о его личных каких-то проблемах переживаниях, какая-то вот у, у этого человека а, какой-то крах произошел, знаете, какая-то черная полоса явственная, но она такая внезапная, что человек прям не ожидал, не ожидал он вот этих событий, да, которые пришли в его жизнь, а, но они связаны как-то с вами. Мы же, мы же смотрим расклад-то про вас и ваши взаимоотношения поэтому тут можно говорить о том что все вот эти вот его негативные какие-то происшествия возможно как он считает как-то косвенно но тем не менее либо они влияют и на вас в том числе да либо они непосредственно к вам относятся что же у вас тут произошло давайте посмотрим поближе говорит человек о вас Какая-то спорная ситуация, я могу сразу сказать, но человек эм, не считает вас э, центром, э, как бы объяснить, не считает вас э, тем, кто начал вот эти негативные да, аспекты проявлять вот в жизни, в его. Скорее, тут... Эм, это что-то извне пришло, да, скорее всего, это связано с тем, что вас объединяет. И это не, ск не, ск не столько, сколько. Ну, как объяснить, блин, язык заплетается, я извиняюсь, Это не связано с вашими конкретно взаимоотношениями, да, что вы там поругались. Нет, тут не об этом речь идет. Тут говорят о карты о том, что. Что-то третье, да, влияет на его жизнь. И вот эти вот все винтики, да, вот, которые крутятся, они задевают и вас в том числе. Вот как-то так это можно объяснить. Какая-то нестабильность резкая. Но по карте «Любовь», да, Влюбленный, вернее, да, я могу судить о том, что этот человек э, очень переживает за ваш счет, ну, на ваш счет вернее, что как бы плохо это не отразилось на вас, потому что он считает вас такой же жертвой, как и он сам. Но тут есть небольшая заминка в том, что он, ну, как бы нехотя, да, то есть, не желая того, возможно, привел к этим последствиям но он и как бы пожинает те плоды, ваш вот этот друг, но он переживает о том, что он, как бы вас не задели вот эти все перемены плохие, да, чтобы сохранить эти ваши отношения. Тут, возможно, знаете, третье, либо третье лицо, либо вот эти перемены какие-то вот форс мажорные ситуации, да, когда вот от него, он мог, допустим, ну, представьте ситуацию, когда вот он мог этого избежать, но по, ну, допустим, не сказать, что дурости, ну, наивности, скажем так, да, беспечности некой, непродуманности, недальновидности, да. Он поступил так, как поступил, и, собственно, цепь э -э -э -э -э событий зашевелилась, и зашевелилась она не совсем так, как он ожидал, да. Не на ту прибыль этот человек надеялся. А и это почему-то… Тут карты говорят связаны с вами, но мы же опять же я напоминаю, что мы смотрим на э, тему, у нас э, расклада такая, что, что говорят у вас, ну как бы о вас друзья, да за спиной грубо говоря. Тут он не говорит ничего плохого, тут скорее внутренние вот эти переживания, терзания идут. То есть человек наворотил дел и переживает о том, как бы вот не спортить с вами отношения. Вот так вот я могу сказать. Если это отзывается с вами, да, то как бы слушайте дальше. Если нет, ищите другой вариант. Вот так вот я могу вам сказать. Давайте еще посмотрим. Знаете, ему одному будет тяжело. Вам нужно помочь ему, как, вашему, как товарищ товарищу, да, лучше друг другу. Э, вам нужно помочь ему сделать вот этот правильный шаг, чтобы разрешить все эти э, моменты. да. Ну, потому что вы тоже заинтересованное лицо. как, как Не посмотри тут. С чем-то это связано. Интересно даже, с чем. Такое, знаете, ощущение от вашего друга такое идет, что он как бы человек-то хороший по своей сути, но частенько, да, вот тут, тут просто так не бывает, что с бухты-барахты, да, совершаешь какие-то необдуманные вещи. Тут это же должно быть в человеке заложено. Тут вот как раз к этому карты подводит, что вот ваш знакомый, ваш друг, он какой-то человек сам по себе недальновидный, потому что, ну, судя по всему, он не единожды вас как-то подводил, ну, может, незначительно, да, но сейчас какая-то такая цепь событий идет, что, ну, Возможно, он считает, да, это очень значительное изменение негативного характера, потому что, возможно, раньше он так не думал. Человек готов принять ответственность за свои действия, но тем не менее, да, ему в силу, ну, неопытности, недостатка ума или недостаточности, информативности, да, в каких-то аспектах, в каких-то вещах и вопросах ему ваша помощь необходима, да, чтобы вот эти все моменты разрешить. Возможно, где-то финансовую поддержку оказать. Потому что человек сейчас реально очень в очень таком плачевном состоянии находится. И самое, что интересное вокруг него, кроме вас никого нету из близких его не окружают близкие люди, то есть, да, не на кого положиться, наверное, кроме вас, но и вас, тем не менее, он не хочет как-то задействовать в силу того, что он чувствует вину перед вами, вот что-то вот в таком духе. Давайте посмотрим, хорошо, давайте посмотрим совет для вас, для вас, надо вам это, не надо вам это, да? А вы тоже, знаете, не в ресурсе находитесь, в том, который, ну, не то время и место, да, что вы не, не, не, в, не в том, а, реально не в том ресурсе находитесь, чтобы кому-то помогать, вам и самим бы, кто помог, да. Тут вы задумались, да, что же такая за дружба, раз вот так вот происходит. Как-то вы немножко отдалились, возможно, да, от этого человека, в сторону отошли. Но вы в своем праве, что я могу сказать. Так, ну, как бы не звучало грустно, да, но я тут не вижу, что вы в дальнейшем как-то общение свои продолжали. Для кого-то, кстати, это, возможно, уже история из прошлого. И вам просто было интересно послушать вообще, что, что человек э, думает об, об этой ситуации, о вас, да. Жалеет ли или еще что-то в таком духе. Ну а для кого эта ситуация здесь и сейчас, да, то ну, не услышали. Человек сейчас в прострации находится, не знает, что делать. Выбор на самом деле и право у ваших руках, да, вы вправе как отказаться от этого человека, да, потому что он вас не раз подводил, и это прям что-то тут прям серьезная ситуация, да, которая вообще полностью изменила ваше мировоззрение насчет вот этих ваших отношений либо помочь ему чисто от души и как бы спокойно разойтись. Но это если вам необходимо внутреннее успокоение, вы можете так сделать. Ладно, первый вариант. Надеюсь, я вам чем-то помогла. Давайте к второму перейдем вариантов. Так, так, так. Еще раз говорю, вы в своем праве Вы можете делать и так, как вы считаете нужным Вернее, вы делаете так, как, вам, как вы считаете нужным И вы будете и так, и так правы Вот честно Тут уже дело зависит ну, скорее от того, как вам в душе будет спокойно От этого принятого решения Или не ориентируйтесь на свое вот это чувство достоинства Чувство удовлетворенности и так далее Все, второй вариант, я вас приветствую что говорит о ваш друг у вас за спиной давайте? Ну, тут по карте Иерофанта сразу можно говорить о том, что у вас какая-то связь есть с этим человеком. Это. Тут, смотрите, для некоторых проиграется, что ваша дружба на грани любви. Для некоторых, да, может, некоторые выбирают, стоит ли идти в новое русло, да, вот, заводить эти отношения дальше. То есть не в качестве друзей, а в качестве пары. Для некоторых так может трактоваться этот расклад. Для других... Это человек, с которым вы уже не поддерживаете. Но ну, вы достаточно ну, спокойно разошлись. Да? Каждый живет по-своему. И человек о вас достаточно хорошо отзывается. Внутренне, возможно, он и не говорит вслух. Но вот у него о вас замечательная характеристика. Вот. Реально, о вас очень человек вам как-то, знаете, настолько проникся, что вот он это сквозь года с собой несет, да, вот, и периодически вот вспоминает достаточно а, с приятной улыбкой а, на лице, да, то, то, что вы вместе пережили, этот человек, он ценит все эти, да, события. А... еще? Что еще? Что еще? Давайте посмотрим, что еще. Для некоторых, кстати, этот человек может быть ваш родственник ровный или такой человек, да, который, ну, бывают такие друзья, да, которые лучше любого родственника близкого, там, лучше даже, чем мать и отец. Вот такие у вас отношения, настолько они, м -м, настолько они духовные, вот так бы я сказала. С полуслова понимания абсолютно вот тут об этом. Так. Но, тем не менее, есть какая-то дуальность между вами. Вы какие-то разные. Возможно, кстати, вы еще и на расстоянии живете. На достаточно приличном. Это не ближний свет, там сел на автобус, доехал. Тут говорится о том, что вы на больших расстояниях. Во, вся Во всяком случае, может быть, это сейчас так. Вас разделяют какие-то границы. Между вами. Промежуток большой, как говорится, да? Но, несмотря ни на что, вы очень чувству... чувствуете прям друг друга. Чуть ли не до того, что у кого болит, да? Сейчас я извиняюсь, у меня кот хочет зайти в комнату. Давайте посмотрим, что этот человек, да, если кому-то это от, э, отозвалось внутри, да. Слушайте дальше. Так, так, так, так. Ты не здесь. Рожок. Я тут кот пришел на расклад. Может, когда-нибудь вам покажу его. Так. Смотрите, вы здесь э, вдвоем выросли. Выросли в тех средах э, и сделали себя сами, да, вот где вы живете сейчас. И он, и вы, да. Э, так, для тех, кто, э, для кого это уже было, кто уже пережил, да, находясь вот в отношениях. Смотрите, тут... Э, Карты говорят о чем? О том, что каждый пошел своей дорогой. Я имею в виду про тех людей, которые из друзей до да, перешли на стадию, ну я не знаю, пары, условно говоря, да. И ну так сложилось, что вы по разным сторонам. То есть у вас у каждого своя жизнь, да. Я сейчас не буду акцентировать моменты на том кто что сделал и все остальное. да, Тут ну как бы все взрослые люди сидим. А, смотрите, каждый, каждый вырос по-своему. Это также можно м, охарактеризовать про тех людей, кто не встречался, да, не жил там или еще что-то, но как бы общался, дружил и все остальное. Да, товарищи. Тут, кстати, может быть и мужчина с мужчиной, Дружила женщина с женщиной Это сейчас к полу не, никак не относится Ну, сами понимаете, расклад общий Тут несколько трактовок я опять же говорю Что что вижу, вот, что всплывает, то и рассказываю Чувствуется у этого человека какая-то тяга по вам То есть нужда, то есть необходимость чувства вот этого вашего присутствия Вот его вам не хватает этому человеку и, и рассказать как бы некому особо да но вот и из-за этого человек вот некоторые моменты из прошлого он переживает потому что но ну, возможно у вас нет связи сейчас да возможно вы не общаетесь с этим человеком да вы разошлись вообще по разным сторонам там он в другом государстве живет вы тоже в другом и так далее а, поэтому ну, так сложились обстоятельства, короче говоря, что вы каждый каждую свою дорогу пошли. Поэтому тут... Что еще могу сказать? Человек, у вас хорошего мнения, очень не хватает ему вас. Реально этому человеку не хватает ваше, ваше мудрое слово, ваше присутствие какое-то. вот да? Аура вот спокойствия у этого человека... А, именно с вами, в компании вас, у этого человека было какое-то внутреннее спокойствие. Его сейчас нету. То есть такое ощущение, что человек находится, а вот как будто у него землю из-под ног вырвали, знаете? Вот есть некое такое ощущение, от него веет этим. Человек ждет от вас весточки, да. Ему очень интересно, а, как вы живете, чем вы живете, чем дышите. Ему все, все интересно про вас. Вот так я могу сказать. Давайте еще посмотрим. Что этот человек, давайте, думает о вас. Тут иногда может летать шерсть, потому что, ну опять же, у меня три кошки дома живет. Да, и вот сейчас кот, вы видели лапочку, да, и вошню? Вот, он линяет очень сильно. Так что не обессудьте. А, смотрите, а, тут еще какая история может всплыть. А, из прошлого, опять же, связанная с этим человеком. Это какая-то неразрешенная ситуация между вами. А, чувствуется, вот тут реально прослеживается какая-то симпатия, вот это вот не просто дружеская, а что-то более такое, да. Романтическая, да, вот так я бы охарактеризовала. И человек на самом деле э, чувств, с чувством не, не, недосказанности, да, с вашей именно, с вашей стороны. Про себя-то он может все, ну, конечно, он про себя все знает, да. Но вот это чувство недосказанности, оно с ним уже не первый год живет. А Где-то вот на подкорке у него вы всегда сидите, да, и как такая, как вот монумент такой прекрасный того лица, да? вот все эти черты характера, все черты лица, что вот человек запомнил и пронес сквозь года. Вот, и вот этот монумент красивый, не, не, а, неприступный, такой. Он внутри себя воздвиг. И при этом он не может посмотреть вам в глаза, внутри себя, потому что, ну, какое-то он чувство вины перед вами испытывает, так я могу сказать. И есть, знаете, ощущение того, что даже если вы когда-нибудь встретитесь и начнете разговор там, да, он будет понимать, да, да, и он и сейчас это осознает, этот человек, что вы все знаете, вы все про него знаете. И то, что даже если он, ему вот это вот хочется высказать вам, да, поделиться с вами вот этими, да, вот этой ношей своей, вы все равно уже наверняка все будете знать, но ему вот очень важно, да, донести это вслух, но у него такой возможности нет. И вот он внутри себя, этот человек... Проигрывает, как бы чтобы он с вами там как сказал и так далее да еще еще еще момент один он вот связан с пятеркой да монет давайте посмотрим смотрите uh, у него был выбор у этого человека был выбор да Вашу дружбу поддерживать дальше, но он этот выбор не сделал вашу пользу, да, как-то он по-другому решил, да, сделать, ну и, соответственно, если у вас сложилось все так, как я сейчас рассказала, да, то, к сожалению, еще может быть связано с этим, с тем, что вот он неправильно поступил. Сейчас бы вот сидел с вами, разговаривал, попивая кофеек там, все дела, обсуждая там свои последние там события в жизни, а так не получается в итоге. Тут, тут вот, знаете, ваш вариант от него веет вот этим таким налетом лет, налетом лет, сказала, конечно, как воду пернула, ну, я извиняюсь, да. Как сказала, так сказала. То есть это достаточно история уже м, такая старая. Вот так вот. Поэтому что сказать. Ну давайте хотя бы спросим карты. Как он... Не, не что он говорит, то, что он уже... А что тут говорить как бы, да? Давайте посмотрим, что он в себе, ну, в голове думает. Что, как он... Как он вспоминает вас? Как он вспоминает вас? Хотел бы забыть, да, но не может. Но не может. И, наверное, никогда не сможет. Возможно, кстати, ваша связь началась с работы. Вот на работе у вас вот, как-то вот так. Общее какое-то дело вас объединяло. Потому что вот эти все качества, которого он ценит вообще в людях, высоко и в себе тоже оттачивает, они у вас уже были тогда, и он на вас а, смотрел со стороны в это время. Да? А это обычно происходит на работе, да? когда человек чем-то занят. А, вот Еще одна кошка у меня там страдает. Фигней. Так. Это очень глубокие э, шрамы. И они э, оставили след в его душе. Вот у человека, да. Тут, тут карты говорят... Э, от начала и до конца до да, расклада они говорят о том, что этот человек перед вами виноват, достаточно серьезно как-то провинился. И вы очень как-то достойно вышли из этой ситуации, да, с поднятой головой вверх и с полным осознанием того, что вы свое достоинство никак не растеряли. Вы только ну, сделали выводы, да пошли дальше и все. А человек, он, этот, он как-то, знаете, он явно не рассчитывал на это. Он думал, что вы как бы поступите, как вся, а вы так не сделали. И, и в этом ваша ценность для него. И она сто крат увеличилась после этого. Так что вот так вот. Да, все. А если вы хотите узнать, допустим, как сложилась эта жизнь у него, да, у этого человека. На которого мы сейчас смотрели Расклад, давайте сделаем это В отдельном ролике да Потому что ну, У нас еще три варианта впереди По заявкам будем делать По заявкам ролики Ну все, я с вами На этом заканчиваю второй вариант Переходим к третьем Надеюсь, я, кстати, вам помогла Отпишитесь, у кого что там Ностальжи Да какая у вас была и так далее с моей кошкой все в порядке просто у нее бывает иногда а, какие-то такие вещи она почему-то резинку в зубы берет и по всей квартире вот так гоняет и, и вот так вот кричит во всю Ивановскую так что не думайте я никакая не живодерка за своими кошками ухаживаю у них все хорошо так, третий вариант я вас приветствую Что говорит ваш друг у вас за спиной кстати насчет резинок для волос резинки для волос почему-то у меня кошки любят их таскать по квартире не знаю с чем это связано Я мои игрушки покупала все остальное но это как с коробкой да ты им покупаешь домик и они в коробку садятся ну вот из этой серии так что у вас третий вариант. Говорят, за спиной ваш, друз... ваш друг. В единственном числе мы смотрим. Смотрите. Я могу тут сразу сказать, что кто-то третий влез в, это, в, ваши, в вашу дружбу, кто-то третий влез, а, как-то вас а, дискредитировал, вот, а, какой-то, знаете, заговор плетется за вашей спиной, очень неприятные вещи говорят про вас. Ну, я сейчас смотрю не про того человека, которого вы гадали, а рядом стоящего. То есть какой-то человек втерся в вашу компанию. То есть, да, в вашу дружбу вот, загаданным человеком. Пришел какой-то третий человек и начал что-то потихоньку, да, легоньку какие-то мозги промывать, да, дезинформировать. И тут как-то все по нарастающей пошло, поехало. Самое интересное, возможно, человек-то сам, да, которого вы выбрали в качестве вот сейчас да, гадания, э, на этот вариант те, кто смотрят, этот человек, которого вы сейчас э, загадали, он ничего не говорит в плане, в... он не защищает вас. Не пытается заступиться. Вы представьте себе, он не пытается за вас заступиться как-либо. Он просто молча слушает. С какой целью, ну, не знаю. А, не знаю, возможно, он пытается как-то анализ провести внутри, но он не торопится опровергнуть какие-то вещи. Я еще раз извиняюсь, но кота его надо выпустить. Они ж, им же надо, закрытые закрытой обязательно. Попасть. Вот мне интересно вот это поведение вашего загаданного друга, да, потому что оно ну, нет бы взял, да замкнул вот этого, да что вас грязью обливает, так он стоит, молча и слушает. Возможно, это связано с тем, что темперамент у вашего друга такой достаточно очень спокойный, такой покладистый, или еще, знаете, пассивный человек сам по себе. Возможно, внутри-то он мог, хотел что-то, вернее, сказать, Да и говорил, но это внутри себя. Вы знаете, проектируешь у себя в голове да, ситуацию. 20 вариантов, как бы ты там врезал этому негодяю, который наступил тебе на ногу и в таком духе, ну, вот что-то в таком, что-то об этом, давайте посмотрим, что, ладно, почему, почему человек молчит, почему он ничего не говорит. Есть некая вот это, знаете, пассивность вообще по жизни у вашего друга. Как, как, ну я сейчас грубо скажу, да, язык в жопу засунул. Вот такой человек и сидит. То есть и вот тот человек, который вас на вас всякую удично вас там, да, придумывают на ходу и рассказывают про вас, он как-то как-то вот чувствует себя на коне, что ли, или как темперамент у этого человека такой какой-то агрессивный, импульсивный, вот. возможно, это начальник, начальница, а ваш друг, он пассивный сам по себе, из-за этого еще авторитетом, вот, то есть связан с работой или еще с чем-то, каким-то делом, общим. общем, он себе позволяет какие-то такие речи выдвигать со своей колокольней. Да? Но вашему другу нравится с вами время проводить. Но он очень устает от вот этих вот э, вливаний в его уши, говна всякого про вас. И он очень уст... неприятно это слышать. Возможно, сам по себе человек он такой. Он, кстати, не особо общительный, не особо а, коммуникабельный. Ему тяжело заводить а, новые знакомства, вообще как-то себя... А, ну, как-то инициировать вообще разговоры в обществе. То есть как-то, возможно, вообще чисто случайно с этим человеком заобщались. И, и как бы вы были инициатором, возможно, ну неосознанно да, но так произошло. И человек дорожит вашими отношениями, но почему-то его... Ну, тут понятно, что это от закомплексованности я, Я лучше промолчу, я лучше ничего никому говорить не буду. Вот. Типа, он поговорит, да? Почешет сейчас вот эту ахинею свою и успокоится, отвалит от меня, да? То есть и как бы... Тоже вот это поведение можно понять. Человек даже может вам, вам он, он ваш друг, он слушает всю эту херню, да. Но вам он не говорит об этом. Ну, человек, с одной стороны, тоже не склонный а, спускать сплетни. Но вот это вот какой-то третий человек, который вот это все. Зачем? С какой целью. Давайте на него погадаем. С какой целью вот это он все делает? Смотрите, некоторые могут быть... Некоторые могут быть тут... Вот тот человек, скорее всего, на вас какие-то планы имел. Возможно, даже как-то заглядывался в плане романтического. Да? Возможно, ну, из серии там... Ну представим, что вот смотрящая меня сейчас эта девушка... Ну, ситуацию, да, обрисовать хочу вам. Ваш друг это парень, на которого вы сейчас смотрите. А третий лишний это тоже парень. И он просто, ну, вы ему отворот-поворот дали, там послали условно. Ну, как бы дали намек, человек осознал. И вот, вот так вот бывает же, такие мерзкие мужики, которые вот так вот делают. Также диаметрально только на вот если вы сейчас парень смотрите, да, и на себя тоже так же можете примерить. То есть этот человек делает в отмеску, он мстит, просто тупо мстит. Или даже не с романтической точки зрения, он, он как-то. А вы оспорили его авторитет, понимаете? Вы его кунули в грязь. А, с чем это связано, может быть, да с чем угодно, да. Вот у меня была, например, ситуация на работе такая, где-то.. Я одним делом занималась, вот, да, вот, куда я пришла работать. Но, допустим, я была хороша еще в другом деле. Но там, где я работала, я как бы начинающая была, специалист. Да? И, скажем так, начальник мой, да, ну, у нас такая ситуация неприятно произошла, начал, ну грубо говоря... Учить меня, то есть, да, какие-то свои, э, какое-то суждение, да, которое я не просила его об этом, э, давать по поводу той деятельности, где я действительно была хороша. Просто он увидел мимолетом, да, и как-то так, знаете, обесценил, э, при том, что он вообще не разбирается, он не в теме абсолютно, то есть, да. И я его просто-напросто, ну, по-своему заткнула так, чтобы, ну, до человека дошло, то есть заувалировано, скажем так, грамотно, вот так вот. И человеку не понравилось это, и после этого он ко мне еще жестче начал, то есть, относиться. Но тем не менее, как бы я себя отстояла. Да, ты можешь судить меня, там, где я мало разбираюсь в той области, да. Я такой человек, я критику воспринимаю достаточно хорошо. Для меня это наоборот инструмент для того, чтобы Само, самореализоваться, скажем, улучшиться, улучшить навыки, да. Но там, где я шарю, мне, пожалуйста, тыкать не надо, если ты в этом... Те... Вы... Ты, если в этой теме, не разбираешься абсолютно от слова, вообще совсем. Знаете, вот так вот. А, ну, мне кажется, это объективное суждение, да. Поэтому... Тут может быть примерно так же. Вы авторитет его просто взяли и растоптали. вот Человек просто не по нас, человек вредный оказался. Вот и он начал так себя вести. Что-то про вас там рассказывать, что-то, что-то, короче. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. И, кстати, самое интересное, это то, что человек это делает... Ну, как ему кажется, из соображений того, чтобы опустить вас на место с небесной земли, траливали, да, на самом деле человек осознает, что у вас огромный потенциал внутри, да, и вы, и вот, вот то место, где у вас вся эта ситуация происходит, а вы тут не останетесь до конца своих дней, да, вы пойдете дальше, у вас огромное, огромное будущее, да, в этом плане. И то, то, что, ну где вот это все происходило, да? Это всего лишь ступенька на пути к чему-то большему, да? Но человеку важно, важно своем свое в Я каждую жопу засунуть, понимаете, чтобы все знали, вот, какой он охрененный, а вы не очень. Да. Уже куда-то я в сторону ушла. Давайте посмотрим на вашего друга. Сам он... Э, как к вам относится? Давайте посмотрим. Такое впечатление, что человек берет с вас пример. Он очень вас сильно уважает и ценит. Возможно, поэтому потому что он такой пассивный, у него темперамент совсем другой, ну, виду, наверное, комплексов каких-то и всего остального, да. Человек пытается брать с вас пример, да, но ему это, ну, тяжело дается, но ему льстит то, что вы с ним общаетесь, возможно, да, поддерживаете контакт. Вот это вот... Как бы объяснить. Но он сам-то не готов к этим изменениям внутренним, понимаете? Это удел вот этих слабых людей полагаться насильно, да. Тут в этом плане вы сильны, он слабый, ему реально приятно, что вы рядом находитесь, и в каких-то моментах, возможно, вы как-то выгодно для него действуете, да, беря на себя, в каких-то вещах ответственность. уважает вас этот человек очень сильно давайте посмотрим ну хорошо ладно мы все это поняли а он будет дойдет ли он дорастет ли он до того чтобы хотя бы выйти вот из этой ситуации с третьим лицом То есть Сам нет, сразу могу сказать Только если вы со стороны подойдете К нему как наставник да, И ну так сдалека Зайдете, скажете там А что, а как Ну и грубо говоря, всю ситуацию а, Призовете его к ответу Ну в мягкой форме, опять же, да Что, ну, мол, несправедливый же там И все остальное Если вам это вообще надо В принципе, а надо ли вам оно, я не знаю Как бы все равно от этого глобально мир не изменится, понимаете? Ну, разве что для этого человека. Этот человек очень такой зажатый. Зажатый сильно просто даже через чур. Ну, кстати, не знаю, много ли таких людей бывает. Наверное, немало. Человек... Тут, понимаете, не только у вас еще проблем. Проблема еще в том, что, ну, в смысле, в вашем участии, тут еще момент с кем есть, что он должен сам прийти к этому, согласию внутреннему. То есть вы можете ему маякнуть, опять же, но он добровольно должен это пойти и, допустим, сделать там заткнуть этого человека, или вообще сказать, ну, не рассказ, ничего не хочу слышать там, в таком духе, да. А это его нужно ну, внутреннее решение. Но в принципе я тут могу говорить о том, что человек созрел для этого. Все. На этом это все. Так. Надеюсь, я вам чем-то помогла. Ну, хотя бы время провести, да? С пользой некой. Четвертый вариант. Я вас приветствую. Тема расклада. Что говорят за спиной? Что говорит у вас за спиной, друг? Друг-то у вас непростой. Под ковыркой. Так. так, извиняюсь за мой французский. А, такое ощущение, что смотрящий меня это мужчина. Вот так вот. Прям мужчина а, спрашивает о своем друге мужчине. Ну, может быть, это и не факт, что так, как бы, да. У меня вот сейчас такая вот, такое ощущение идет от карт. Было бы здорово, если бы меня смотрели мужчины. Меня смотрят мужчины, но процентного соотношении что-то вообще очень мало. Но если вы мужчина, я хочу вам сказать то, что все мои расклады, они как для женщин, так и для мужчин. Смотрите, абсолютно все. Ну, если там, конечно, не указано четко там для женщин и четко для мужчин расклад, да. Так. Ну, тут смотрите... Некоторые люди зашли на этот расклад с точки зрения того, что человек им должен денег, должен денег, когда, мол, вернет, вообще знает, помнит или забыл, вот для некоторых так проиграется, вот куда пропал то есть, ну, как бы такое впечатление, что вот вы спрашиваете о человеке, условно, а у вас вдруг просил денег. И ну, протратился, да, и, и как бы живет дальше уже своей жизни. То есть вы такой человек, сами по себе, ну, достаточно воспитанный, да, благоразумный, который ну, как бы, что я буду там напрягать, ну, сам, наверное, об этом подумает, даст когда будут деньги. Вот что-то такое. Ну, если тут как бы вам вообще не откликается, да, что я могу сказать, выберите другой вариант. Или подождите, сейчас может кто-то еще всплывет. Ну, кстати, может, ну, в плане как для женщины, для мужчин. Ну, тут у меня прям заинтересованность такая материальная, мужская энергетика такая прям прет. Так, про взаимоотношения какие-то рассказывает. Про веселое время. Ну, могу сразу сказать, что если вы ждете денег, можете их не ждать. Это первый момент. Второй момент. Для некоторых проиграется любовный треугольник. Как это объяснить? Ситуация донельза да, примитивная. Да? А у вас просто увели ваш объект симпатии. При этом, зная, что вы, как бы, вам человек этот интересен и так далее. А, как бы у них, типа, там все шикардосно, как вам кажется, да. А вы не у дело Вот такое может быть. Еще а, момент про человека, который вот, занимал деньги и все остальное, да. А, Смотрите, этот человек недолго еще погуляет. Реально недолго еще погуляет. Сиг... Ну, как бы... Опьянение, оно, понимаете, оно не... Не может... Ну, на постоянной основе... Ну, алкоголь, он понимаете. И приходит... А, как это называется? Приходит тяжесть. Какая-то как называется? Вертолет от короче, вот так вот характеризую Человека ждут отхода, хода, и в жизни будет невеселая, какая-то. Тут вообще как будто не на друга смотрит, а на бывшего друга или вообще, блин. Вообще не друга, какого-то знакомого. Какого-то другом тут вообще не пахнет. Человек... Не, не тянет он вам на друга Вообще не самостоятельно Возможно, постоянно кредиты берет В каких-то долгах вечных Такой э, с виду-то рубаха парень она а это вообще просто, ну, тихий ужас Никакой ответственности не берет вообще в жизни Все вот за счет других, за счет других Ну, кончилась лафа Во всяком случае, с вашей стороны Тут прям жестко вы его отрезали да, и ладно, значит, только и достоила ваша дружба, да. Сколько он попросил этот человек. Ну, знаете, на самом деле это он как бы продешевил еще, можно так сказать. Потому, не в плане денег, да, я сейчас говорю, а в плане вас. Вы же как человек очень ресурсный, у вас многому можно было бы поучиться. А человек, ну, выбрал бумажки, не знаю каких-то малознакомых людей, таких же пустых внутри, как и он. Значит, за ваш счет он наполнялся, а тут уже все. Ну, возможно, осознание придет скоро, даже очень скоро. Давайте посмотрим, что этот человек говорит у вас за спиной. Знаете, его послушать, так это, если бы не он, так вы вообще на свет не появились То есть, ну, грубо говоря, что ли он там свет, свечку не держал Кто-то бы прям обязаны этому человеку Да, ему все обязаны этому человеку Вообще весь мир обязан, что он вообще есть Существует и стоит на ровном месте, грубо говоря, да Человек Это человек-мусор, биомусор если это, этот расклад не относится, ну, не резонирует с вами, вы, пожалуйста, выберите другой вариант. Хорошо, вариантов тут было будет пять. Сейчас вот ваш четвертый, там еще пятый. Смотрите другой вариант. А тут я говорю о биомусоре. Таких людей, к сожалению, полно. Таких людей часто можно наткнуться. Не будьте наивными. Делайте выводы, растите, развивайтесь. плюйте и дальше идите. Ну, человек э в какой-то момент, понимаете, ему перестанут помогать. Мир от него отвернется, и он будет расслабывать вот эту вот кашу, что наварил, наворотил. Ну, суть в том, что и фортуны уже не будет на его стороне, и высших сил там уже он не достучится ни к предкам своим. Тут все об этом. Потреблятельно так я бы его назвала. За счет чужих людей. Вот. За счет даже не чужих, даже своих близких. вот. Ну его удел есть у Параши, короче. Вот так вот. Если грубо говорить. Это из тех людей, знаете, а, гонора, да, из угу, а, себя не представляет, как говорится, угу, угу, Вот так вот. Я надеюсь, вы поняли. Шикарно жизни захотелось, да? Интересно-то вообще, конечно. Ладно, вам-то чуть давайте, советую. Тебе. Да, любите себя и не парьтесь вообще, ну да, больно, неприятно, ну да ладно, зато прокачайтесь прокачаетесь духовно, вообще, делайте выводы, но это не значит, что надо вторую щеку подставлять, нет, нет, делайте выводы, не попадайтесь на такие уловки, вы же умный человек. У вас еще в 100 тысяч раз больше будет. Не парьтесь Главное, ваш внутренний покой. Ну, будут вести а, об этом человеке. Будут, будут. Ну, что он всем должен, что у него все плохо, что он все... Как это, по с стрекоза, да, Вы вот, помните вот из этой серии? Вот. Это про этого вашего человека, которого мы сейчас заглядываем. Так много карт усинуло. Все варианты абсолютно интересны. Спасибо вам. Четвертый вариант. Надеюсь, я вам чем-то помогла. А мы переходим к пятому варианту. что у вас за спиной говорит наш друг. Ну, а вас, соответственно. Вас разделяет э, расстояние, какая-то невозможность встретиться, и еще человек на вас обижается из-за того, что вы не можете встретиться элементарно. Человека у вас не хватает. Человек считает вас э, сильным, болевым человеком, уважает вас. М -м, ну, считает, что вы засидели в своей золотой клетке. Вот какая-то такая ситуация. впечатление, что вы в какой-то реально золотой клетке сидите из комфорта, да, и каких-то, ну, в хороших условиях вы находитесь, э -э но вы слишком в этих э -э мягких подушках, да, вы так сильно за за ну, завалили вокруг себя пространство, что вы просто не можете оттуда выползти, потому что... Кому кто захочет, там же Шикарно, мягко и удобно Поэтому Ешь, когда хочешь, сколько хочешь Спишь то же самое да? Как-то на своей волне вы И вот как будто вот подзабыли Про этого человека вот Нет такого, чтобы Что-то про вас плохое говорить Нет, ну просто не хватает Вас элементарно Понимаете Вы-то, вы может, и кайфово живете Но человек живет как обычно, как обычные люди, у него происходят взлеты и падения, и вы тот самый человек для него, который, которому можно все выговорить, высказать, да, поделиться, и вы поймете, прижмете к себе, ну, я не знаю, то есть как старший товарищ, он для этого человека, скучает он. Очень сильно, скучает. Ох, а такое ощущение, реально, что у вас похитил Змей Горыныч и поселил в свою башню. Ну, что-то такое, реально. Дает вам вкусняшки. Отбивает перину там, да, и все остальное. И такая своеобразная клетка получилась. Что-то это мне реально напоминает, но я не буду об этом сейчас говорить. Это к делу не относится. Так. Хочет приехать к вам. Как доблестный рыцарь похитить вас, да? И провести время, так как вы давно не проводили. Mm. Реально Человеку нужно ваше, ваше нужно участие Человек ждет от вас Новостей Почему вы забили на вашего друга Реально тут вы Просто забили на всех Живете в своем мире Давайте как-то активизируйтесь человеку. Ну, ваша поддержка нужна уже... Ну, мы уже совсем про него забыли. Давайте. Совет такой. Идите к своему другу. Успокойте его. Проведите время вместе с кайфом, сходите в кино, не знаю, сходите на пилатес, на йогу, что-то, что подзанимайтесь чем-то таким вместе, не знаю. Ну, тут реально, вот тут вот прям четко про вот, дружбу, тут реальные друзья, вот сейчас. Но просто у одного жизнь обычная, у другого какая-то вообще очень комфортная и удавшаяся, скажем так, да. Ну, в плане материальном я сейчас об этом говорю. У вашего друга такой возможности, к сожалению, нету. он сам по себе. То есть у вас, как бы, возможно, уже семейная жизнь, там, все остальное. Человек не хочет к вам навязываться, но ему неохота. А кому бы то ни было другому, да, кроме вас, делиться какими-то своими внутренними переживаниями, он ждет, когда вы ему маникнете, чтобы вы там встретились, поболтали хотя бы. И... Самое важное вживую это сделать нужно, потому что человек, у вас как-то, я не вижу, чтобы вы там общались по телефону очень долго, да, возможно, вы там контачите, но не так, как вживую. То есть для вас обоих, да, очень важно это общение вживую. Вот реально. Я надеюсь, вы послушаете меня, вы наверстаете упущенное время с вашим другом, товарищем не знаю, наворотите каких-нибудь делов веселых, да, и проведете классное время, чего и всем желаю на самом деле. На этом я заканчиваю наш э, видеоролик. Пишите свои комментарии, рассказывайте свои истории, предлагайте новые темы для раскладов. Я буду записывать, я все комментарии читаю. Э, надеюсь, я вам чем-то помогла. И встретимся нас в следующем видео. Пока-пока.